Всем привет! Вы когда-нибудь задумывались о лечении генетических заболеваний, рака? Или, может, о создании непобедимой армии суперлюдей? Вот. Похоже, ученые нашли кое-что, что может в этом помочь. Началось все в далеком 1800, 1987 году, когда молекулярный биолог Ишина Яшизуми Обнаружил в ДНК бактерии Эшерихия повторяющиеся участки. Позже в 2000 году подобные участки были обнаружены и в других бактериях. И, и в 2002 году они получили название, которое используется и сейчас. CRISPR. Ну, собственно, вы понимаете, почему используется аббревиатура и не обычное название. <свист> как оказалось, эта система борется с бактериофагами, вирусами, паразитирующими на бактериях. Обычно бактериофаг атакует бактериальную клетку и впрыскивает в нее свою ДНК, которая дальше вставляется в геном бактерии, и бактерия начинает копировать вирус, пока не умирает. Но <свист> Комплекс белков, кодируемый этой системой, захватывает участок этой вирусной ДНК и вставляет, вставляет его в геном бактерии. Вроде бы то, что вирусу и нужно, но вставляется он в четко определенное место вот, и служит как бы фо фотороботом данного вируса. Дальше клетка синтезирует комплекс из белка, называемого cas 9 и, и так называемый трекер РНК. Собственно, этот комплекс путешествует по, по бактерии и ищет участок ДНК, идентичный тому, тому кусочку, который брался из этого вируса ранее. И, и когда находит, то присоединяется к нему. Вот, и дальше комплекс... То есть Дальше белок с 9 разрезает эту ДНК, тем, тем самым, тем самым обезвреживая его. Вот так бактерии могут бороться с вирусами, при этом не затрагивая свои собственные гены. И, как казалось, данная система способна не только на борьбу с незваными гостями, и в 2012 году ученым удалось приспособить ее для модификации газогенома более сложных существ, таких как животные и растения. Им удалось научить Криспер разрезать ДНК в, в, в таких огромных массивах генетической информации, как человеческий геном. Вот. Система тестировалась на разных э, э, животных, э, бактериях, удалось даже создать генетически модифицированных обезьян. Вот. И э, 14 апреля прошлого года в журнале Protein and Cell была опубликована статья китайских генетиков. Э, еще до выхода статьи разразилась бурная дискуссия, высказывались предложения запретить подобные исследования, хотя практически ничего не было известно. Но что было известно, так это то, что этот эксперимент проводился на человеческих эмбрионах. Существует такая болезнь, как бета-толосемия. Ее причиной является повреждение гена гемоглобина. В данный момент это, это заболевание не лечится и требует постоянных переливаний крови. И ученые-ученые попытались заменить больной ген на здоровый. Они взяли 86 Яйцеклеток, оплодотворенных необычным способом сразу двумя сперматозоидами. Такое иногда случается при искусственном, искусственном оплодотворении. <говорит> <говорит> Такие клетки являются нежизнеспособными, но могут некоторое время делиться. Это не влияло на результат эксперимента, поскольку нужный ген находился в материнской хромосоме. Вот. И было сделано с этической точки зрения... <говорит> вот. Но Криспер в ДНК-бактерии всего лишь разрезает нужную ДНК в нужном месте. И для того, чтобы заменить больной ген на здоровый, этого недостаточно. И здесь в дело вступают собственные механизмы клетки. В нашем организме ДНК повреждается довольно часто, но эти повреждения быстро лотают со собственными белками клетки. А, а, а узнают они, как, как чинить эти повреждения и чем их латать, благодаря двойному набору хромосом. От папы и от мамы. И, и, если на одной обнаруживается повреждение, то оно ремонтируется, по примеру, второй. Либо можно просто внести правильный ген в клетку, и она использует его как шаблон. Что сделали ученые? Они внесли в, в клетку систему CRISPR и... Правильный, правильный участок ДНК. И далее Криспер разрезал ДНК в нужном месте, и система репарации, то есть восстановления ДНК, восстановила этот, этот участок по образцу того гена, который был внесен в клетку, правильного. Но эксперимент прошел не лучшим образом. Мало того, что правильно, правильно отредактировано ДНК была только в четырех клетках из 86, это Криспер еще и наделал кучу повреждений там где, там, где их быть не должно. Причина этого в том, что в нашем организме десятки тысяч генов, и высока вероятность того, что найдутся участки, отличающиеся от целевого всего на пару нуклеотидов, то есть буквы генетического кода. И этого вполне достаточно, чтобы трекер РНК присоединилась к этому участку, и белок с 9 разрезал его. Но система показала свою перспективность, и нужно лишь доработать ее. В чем весьма преуспели американские ученые, они обнаружили что белок КС-9 имеет положительно заряженную бороздку, с которой связывается отрицательно заряженная ДНК. И, и вот это взаимодействие, оно компенсирует скажем так, непол, неполное совпадение трекера РНК с ДНК, которого в другом бы случае не хватило. Вот. И, и, собственно, благодаря этой компенсации белок… Белок таки умудряется разрезать ДНК в этом месте. И ученые предположили, что если изменить заряд этой борозки на нейтральный, то это может помочь уменьшить количество лишних повреждений. Они заменили часть белка на взятую из бактерии Streptococcus piogenes, и это уменьшило неспецифические повреждения настолько, что они не обнаруживались вовсе. Вот, назвали модифицированный белок ЭСПКАЗ. А всего несколько недель назад сразу три группы ученых сообщили о том, что им удалось исправить ген... В, во взрослых мышах. Речь идет о, о таком заболевании, как мышечная дистрофия Дюшена. Э, это заболевание вызвано повреждением одного гена э, и в, ведет к сильной мышечной дистрофии и даже смерти. Э, э, ученые взяли систему CRISPR, соответствующую нужному гену, э, и, и собственно, правильную копию гена, э, поместить, поместить, поместить их в аденовирус, и ввели в кровоток животного. В итоге мышцы начали синтезировать нужный, нужный белок и укрепляться. Кстати, идея создания вируса, который будет лечить болезни и сделать наш мир лучше, вам ничего не напоминает? Вот. Порадовали прорывом и, и ученые из Института Калифорнии. Они, они создали механизм, позволяющий править ДНК есть, сразу на двух хромосомах. То есть при обычном изменении одна хромосома остается обычной, и вторая изменяется. А здесь, получается, внесенная в клетку CRISPR-система встраивает в одну хромосому ген, который дальше синтезирует вторую CRISPR систему, которая правит ген на второй хромосоме. Вот. И, и как видите, вот красным отмечены комары модифицированные, желтые ⁇ это обычные. Вот. Как видите, в, в, при мутации на двух хромосомах она распространяется в популяции намного быстрее. Что может быть довольно опасно, если модифицированное существо вырвется скажем так, из лаборатории, и это может привести к изменению целого вида и вызвать большие проблемы в экосистеме. Но в то же самое время это, это, это дает и большие возможности. Например, можно сделать комаров нечувствительными к малярии или к лихорадке Денге, и тогда они не смогут заряжать людей. Либо можно пойти еще дальше и, например, создать комаров, которые будут вкалывать вакцины. По-моему, идеальное решение проблемы с вакцинацией. И ввиду, ввиду высокой эффективности этой системы появилось много стартапов, направленных на лечение генетических заболеваний, рака в которые вложились такие компании, как Google, Bayer, Microsoft и другие. Один из этих стартапов Editas Medicine, планирует начать тестирование генетерапии на людях уже к 2017 году. Основной их целью является амавроз лебера десятого типа. Это заболевание — это наследственная слепота, вызванная повреждением гена, необходимого для, для работы светочувствительных клеток. Было выбрано, выбрано именно это заболевание, поскольку, во-первых, для его лечения не нужно заменять весь ген, а нужно исправить всего лишь, всего лишь небольшой участок. И также можно внести лекарство прямо в сетчатку, не распространяя его по всему организму, что проблематично сделать в случае с другими органами. Но простота и дешевизна этого механизма несут и определенную угрозу, поскольку практически кто угодно может заниматься подобными исследованиями. То есть уже сейчас есть компании, которые создают crispr систему соответствующую нужному гену. То есть нужно всего лишь ввести правильный порядок нуклеотидов. И, и, и цена варьируется в, в районе не, не, не, не, не, нескольких сотен долларов. То есть, продав смартфон или компьютер, можно пробовать себя в создании биологического оружия или Ч -ч чего бы то еще. А также, также не, стоит, не стоит забывать про, про Евгенику, создание сверхчеловека. Вот. Собственно, этот прорыв, как и многие другие, дает нам огромные возможности, ограниченные только нашим воображением. И будем мы их использовать на зло или во благо, зависит только от нас. Вы сказали о том, что вот методом этим можно лечить наследственные заболевания, в частности, наследственную слепоту, правильно? Ну да. Как бы потенциально это возможно. Еще не вылечили, но вот к 2017 году. У меня такой вопрос. Вот. Если вот эту вот вакцину, этот белок вводят, я не знаю, что там, вводят непосредственно в сетчатку, правильно вы говорили? Да. Вот. Но заболевание наследственное, ДНК, оно как бы не только в глазах. То есть остается да. ли вероятность передачи этого заболевания по наследству, mm -hmm. если, допустим, у родителя его вылечили? А, да, а, да, остается. То есть если, если, если лечить и, и, и именно заменой гена в сетчатке, то да, остается. Если получится заменить его во всех клетках, то тогда, тогда да, оно не будет передаваться. Вот вы сказали, что то, что его можно вводить непосредственно в сетчатку, это преимущество. Какие могут быть проблемы, если его вводить не в сетчатку? Ну, то есть как бы оно починит, получается, все ДНК по организму и заболевания будет не передаваться. Что в этом плохого? Вы, это хорошо. Вот только эта система как бы до, до этого на взрослых людях ни разу не тестировалась. И, и как бы если, если это нарушит какой-нибудь э, ген в, в глазу, то, то это, это, это не так страшно, чем, чем, чем, чем если это произойдет по всему организму. Тогда последний маленький вопрос. Если вот непосредственно в сетчатку вести, оно У -у -у. Не, не расползется оттуда по всему организму? Нет, никак. Ну, может и расползтись, в принципе. Но меньше шансов, что это произойдет. Спасибо. Немного хотелось уточнить по механизму действия. Вот вы сказали, что этот Крисп, он по сути разрезает ДНК вместе месте дефектного гена, то есть попросту рвет цепочку. Да. А потом на этом месте вставляется нужный ген, да. правильный. Да. А вот эти остатки дефектного гена по краям цепочки, они там же и остаются? Там получается при, при разрезании этого гена в этом месте как бы системы, системы темы восстановления ДНК они, они получаются, когда находят правильный шаблон, они видят, что скажем так, что имеются, что остается что-то лишнее там, там, где, там, где нужно чинить. И они Убирают остатки этого гена и вставляют полностью правильный. Ну, по поводу комаров у меня вопрос. А хоть в одной стране серьезно уже подошли к этой идее, что, допустим, в Африке среди каких-то диких племен, где сложно проводить вакцинацию, можно выпускать этих комаров просто. Насколько серьезна уже эта идея с комарами? Эта идея, я ее нигде не слышал, это просто шутка, а, это, придуманная а, просто Да. Жаль. То есть про лечение малярии, это да. Это действительно собираются, а про вакцинацию это пока, пока нет. Нет ли риска отторжения исправленных клеток изначальным организмом? Ну В, в, в, в, в принципе, как бы отторжение происходит из-за определенных отдельных рецепторов, скажем так, в клетке и отдельных механизмов, если их не задействовать, как бы, если изменить один ген, который, который, который никак с этим не связан, то есть, например, не трогать там факторы гистосовместимости и, и тому подобное, вот, то никакого отражения быть не должно. Ну и как, бы, как бы в экспериментах этого и не наблюдалось. Скажите, вот мы, вот мы знаем, что… Человеческое тело обновляется со временем, то есть клетки отмирают, вместо них появляются новые. И вот по сути через лет пять тот глаз, куда вели этот белок, он не будет тем, который был пять лет назад. И получается новый глаз, он будет тоже здоровым? Нет, по той причине, что клетки они не просто скажем так телепортируются в, в глаз они это, это предыдущие клетки делятся это деления, да? вот и, и, и, и делятся клетки с, с уже исправленным геном поэтому глаз остается здоровым спасибо правильно я понял что если клетки исправленные делятся то мы меняем клетки на уровне стволовых клеток Насколько я понимаю, взрослые клетки не дадут нам такого, ну, такого разнообразия, мы не сможем восстановить Но глаз. Получается, скажем так, если, если это вводится в, в глаз, например, то, то, скажем так, модифицируются все клетки, до которых этот вирус мож, может достать, то есть, включая и стволовые тоже. И второй то вопрос. Комиссия по этике США уже одобрила вмешательство в живого человека или нет? Um, вот насчет этого а не уверен, вот. не могу сказать. Это к вопросу о этике. Просто я как раз недавно читала, что в 2015 году группа китайских ученых опубликовала результаты исследований, в которых сообщали о редактировании генома эмбрионов человека. Вот как раз, да, да? вот это и было. Ну, вот просто как mm -hmm. бы с этической стороны. Ну, не знаю, как, например, в Америке, но в Китае это разрешено. Поэтому, поэтому, если хотите, едьте в Китай, там все можно. Понятно, спасибо. У меня вопрос по одному из слайдов, там, где, собственно, ДНК и белок. Который, ага. которые заряжены. Да? ДНК там была отрицательно заряжена, бороздки белка положительно заряжены, насколько я помню. Ага, да. а, собственно, а, было сказано, что вот. можно решить проблему, возникающие с этим всем, если бороздки зарядить нейтрально. Да. А, каким образом их зарядить нейтрально? Просто поменять в этом белке какие-то аминокислоты? Да, то есть, то есть, то есть взяли ровно три аминокислоты из, из, из, из белка стрептококос, пиогенес, их заменили, и, и, и, и этого хватило, чтобы изменить заряд бороздки, и все. Ага, то есть никак э, это не повлияло на то, что это совершенно другой белок, теперь он очень и, сильно отличается, то есть, э, и может не, да. не, комп, не быть, э, не кодирует, собственно, э, наоборот, не может быть прокодирован этой ДНК. Ну, получается, как бы, как бы, это было взято из, из, скажем так, вот этот белок, который использовался до этого, он, он, брал, он брался, брался из бактерии Эшерихия коли, вот, но именно из крипсер системы. А, а в, в бактерии по piogenes тоже есть Криспер-система. И, и вот из, из, этой, и, то есть из этого белка КАС-9, из одной бактерии, эти три аминокислоты перенесли в другую бактерию. То есть, по сути, это, это как бы взяли и, и из, из другой модификации того же белка, по сути. Поэтому, поэтому все получилось. Хорошо, спасибо. Вы говорили, что если не внедряться в механизм отторжения клеток, то все будет хорошо. А если насильно туда внедриться, можно ли каким-то образом решить проблему пересадки и отторжения чужеродных клеток? Ну Теоретически. Теоретически, в принципе, в принципе это вроде бы, вроде бы возможно. То есть, то есть можно, например, изменить там, группу крови или, или другие там, в общем, подобные вещи, вот. Но, но здесь, здесь, здесь, еще, здесь как бы проблема еще в том, что э, это изменение вряд ли произойдет мгновенно. И, и, и, и поэтому там, клетки, клетки, клетки в, одной, в одной части тела начнут, начнут конфликтовать с другой, и вот это проблема. Поэтому не знаю. Мне хотелось бы узнать, что такое научная этика касаемо работы с человеческим эмбрионом. Что имеется в виду, когда говорят о научной этике при работе конкретно с этим материалом? Религиозные воззрения, что именно имеется в виду, когда говорят, вот научная этика запрещает работу? Ну, я думаю, имеется вопрос о дважды об эмбрионах, почему именно с ними работали в данном эксперименте а. и в целом. Ну, ну, как бы, как бы вообще запрещают, ну в первую очередь по той причине, что как бы, эм, ч, скажем так, человек, которого, скажем так, модифицируют, он этого, он этого не выбирал и, скажем так, это, скажем так, не, не очень хорошо. Ну, как бы, ну, в принципе как бы немножко страшно влазить в, в, в, в геном человека, то есть и, скажем так, боязно, чтобы это не, не дошло до, до евгеники, вот, то есть. Как бы, с одной стороны, вроде бы прикольно, чтобы, чтобы как в игре создавать себе персонажа, но с другой стороны это как-то страшновато. Поэтому так, а, а, а также, также и как бы в свое время запретили клонирование, поскольку не, непонятно, какой так, и правовой, и, и как бы другие статусы будет иметь полученный человек. Вот Как-то так.